Всем доброго времени суток, катаны! И я продолжаю рассказывать вам о своем суровом прошлом. На этот раз я затрону игровую тему и расскажу вам о списке задроток. Список этот я веду, кажется, с 2008 года. В этом списке содержатся не те игры, которые я прошел полностью, но те игры, которые хотя бы меня заинтересовали и продержались на моем винчестере больше суток. Также в этом списочке я отмечаю, какое железо у меня стояло в тот или иной временной период. И начинается все 21 сентября 2004 года. Мне тогда было 17 лет и я только-только поступил в универ. Будучи еще школьником, я наблюдал за тем, как мои одноклассники рассказывают друг другу о великолепном мире ПК-игр. Тогда у меня уже была игровая консоль, и мой игровой опыт на самом деле начался чуть раньше, аж в 2000 году. Но сами понимаете, 16-битная приставка и комп уровня хотя бы 99-го года, тогда это для меня было совершенно как небо и земля. В общем, я очень долго мечтал о своем первом ПК, и наконец-таки, когда уже стал студентом, я его дождался. Но ведь он был нужен мне не только, чтобы поиграть, но и, например, чтобы писать рефераты и делать какие-то задания по учебе. Поэтому то, что я тогда, в начале нулевых, считал навороченной игрушкой, стало для меня необходимостью. А уж сейчас без пекарни я и жизни представить не могу. В своем списке я создал несколько колонок, в которых записывал не только название игры, жанр и дату выхода, но также я оставлял пометочку, где была приобретена эта игра, или если мне кто-то давал ее, допустим, на диске погонять, то я записывал имя и фамилию этого человека. Согласитесь, сейчас весьма интересно вспоминать о тех людях, которые тогда давали мне, например, Wolfenstein или Call of Duty. Но и также в своем личном списке я вел рейтинг игр, в котором записывал свою оценку по 100-бальной шкале а также ожидаемость, насколько я ждал эту игру, насколько следил за новостями о ней в интернете и вообще мечтал о том, как она попадет ко мне на ПК. Я такой сразу эх, растворюсь в ней. Несмотря на то, что моя первая пекарня появилась у меня в 2004 году, как я уже говорил, список начал ввести в 2008 и записывал игры задним числом. Мне важно было записать все игры и не упустить ни одной. На самом деле это было сделать очень легко Поскольку тогда в нулевых все игры покупались на дисках В таких вот замечательных пластиковых коробочках Естественно продавцы клали сюда чеки По которым достаточно легко было восстановить дату покупки А соответственно и дату установки игрули на мой ПК Вот мы даже сейчас пороемся Возможно чек здесь найдем Да, вот он Весьма-таки сильно выцвел, но дату можно прочитать. 28 мая 2010 года, мой день рождения. Однажды в одном из своих видео я уже говорил, что попал под влияние стереотипа, будто бы игрульки это только для детей. И когда мне было уже 19, я стал чувствовать себя немножко некомфортно, приходя в магазины с этими замечательными коробочками, как будто я прихожу в детский магазин игрушек. Ну, разумеется, потом мне стало наплевать на этот абсолютно глупый и неверный стереотип. К тому же сейчас, в 2К17 году, наверное, уже никто не покупает игры в коробочках. Ну и вот, как только я поиграл во столько игр, что они уже перестали помещаться в моей памяти, я решил, возьму-ка я и заведу списочек. И уже года с 2008 -го, я записываю каждую игру, которая попадает ко мне на Винчестер. Неважно, каким путем. И, кстати, по ходу времени можно заметить, как менялись источники, из которых я получал игры. Сначала это были магазины и друзья, затем я тупо скачивал все с торрентов, но последнее время я не поощряю пиратство и пытаюсь покупать игры в Steam, Uplay или других игровых сервисах. На данный момент в 2к17 году в моем списке 210 игр. Ну наверное для супер мега задрота это даже немного, но суть в том, что для меня эти все игры родные, знакомые, ну или по крайней мере интересные. Самый урожайный год в плане установленных и даже пройденных игр у меня пришелся на 2008 год. Поскольку тогда, с одной стороны, я был студентом, и у меня было полно свободного времени после учебы, а с другой стороны, я уже устраивался на какие-то подработки и мог назарабатывать себе просто на кучу коробочек с дисками. Круто. Самый неурожайный год, не считая 2004 года, то есть года покупки моего ПК, это, увы, нынешний 2017 год. В настоящее время у меня крайне мало свободного времени. Работа, домашние дела, занятия Ютубом. Играть я стал все меньше и меньше, да и то часто это продолжение каких-то старых серий. На новинки я практически внимания не обращаю. Но я все же надеюсь, что когда-нибудь эта ситуация исправится. Ведь я же не просто так заводил канал на Ютубе. А именно для того, чтобы у меня был пусть небольшой, но стабильный заработок, который бы высвобождал для меня часть свободного времени на то, чтобы играть в игры, читать или просто заниматься саморазвитием. Поэтому для меня важен каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий. А если репостните это видео себе, допустим, вконтактике или на фейсбуке, то это будет вообще шикарно. Ну и кстати, довольно часто я провожу ламповые олдскульные стримы по нашим старым добрым любимым игрулям. Я уже провел серию стримов по Grand Theft Auto, поколение 3D. А в ближайшее время, скорее всего это будет следующая суббота, 30 сентября, я планирую провести стрим-марафон по Half-Life с полным прохождением этой легендарной игры. Так что обязательно заходите по ссылочке в описании, переходите в окошко стрим и отмечайтесь, что вы придете туда в субботу. Если вам, конечно, это будет интересно. Ну и еще. Со многими играми из этого списка у меня связано очень много интересных, необычных жизненных историй. И я планирую понемногу рассказывать их. Поэтому, если вы хотите, чтобы я как можно быстрее продолжил данный цикл, ставьте лайки под это видео. Давайте для начала наберем, скажем, 100 лайков.